рынка недвижимости на острове, и хотим показать вам квартиру за 150, за 300 тысяч и дом за миллион, который они построили с нуля сами. Обычно я задаю вопрос, что происходит на рынке недвижимости в том регионе, где я записываю видео. На Мадейре, наверное, ситуация не отличается от всей Португалии. Понятно, что цены растут. На Веспорчуэлл мы готовили обзор цен по недвижимости за осень 2021 года, ну, сейчас выйдет за зиму, и э, в статье мы указали, что за год цены выросли на 14,9% в среднем. То есть цены растут. И как бы повторяться, почему они растут, мы тоже Ты не будем. Понят. Есть видео с Францишко, есть миллиард статей в интернете, почему цены на активы растут. В общем, кто хочет, пусть посмотрит, или видео с Францишком, или пусть почитает. Но в целом интересно твое ощущение, вот как местного человека, что происходит в принципе. Вот помимо того, что цены растут, есть какие-то еще... Ощущения, события Интересные моменты, которые да, момент, да. хочется поделиться Если мы будем говорить в общем о тенденциях Ты знаешь, вот я 8 лет здесь живу на острове И хочу сказать, что за последние полтора года Вот прям четко видно увеличение инвестиций в остров Увеличение количества строек, новостроек То есть прям сейчас остров переживает Особенно в Фуншал такой строительный бум В каждом районе есть, стоят краны и везде висят плакаты о том, что такая-то большая компания, либо такая застройщик, они строят апартаменты. А с чем это связано? С чем связано? Ты знаешь... Не парадоксально или парадоксально, конечно же, связано с тем, что в мире происходит. Если, например, еще 2-3 года назад в таком элитном районе Лида, Форум, это вот два района, там было очень много замороженных строек, угу. то сейчас вот за прошлый год все эти стройки закончены. Все апартаменты практически проданы, причем мы говорим о стоимости в 300, 500, 700 и за миллион евро апартамент, То есть их кто-то же покупает. Ну, да. С чем это связано? Ты знаешь, когда была под... такая вот самый накал, естественно, люди, которые живут в Англии, во... во Франции, в Америке, в Канаде, у них был выбор, либо сидеть там, либо, например, все то же самое, только напротив океана, в стране, где более-менее цены еще адекватные, где цена-качество, еще соразмеримые, где прекрасный воздух, отличные фрукты, овощи. Соответственно, люди начали смотреть в Португалию. Поскольку материковая Португалия достаточно уже по ценам завышена, то остров Мадера, вот сладкий наш, прекрасная клумба в океане, конечно, он остался, стал очень-очень привлекательным. И люди начали покупать вот эти такие дорогие апартаменты. Плюс, ты знаешь, мы заметили такую тенденцию, очень много стало разводов после пандемии, люди, раз... люди расходятся, угу. люди расходятся, вот ну, особенно, по-моему, по самый да. высокий уровень, да, разводов, да, да, да Ром, ты знаешь, вот у меня Карлуш, вот он работает, я не знаю, как так получается, но именно вот ему попадаются такие клиенты, вот каждая вторая пара, это клиенты, которые расходятся, то есть у них есть дом, они продают и хотят потом купить апартаменты, либо у них есть апартаменты, и они э, их продают и что-то поменьше покупают, то есть, ну вот это не хорошо, не плохо, это есть. То есть тенденция. институт развода, он да. стимулирует да, рынок да, недвижимости. Да, да, да. То есть я вот как тоже психолог, маркетолог, который всю эту тенденцию вижу, вот мы подчеркиваем, что да, именно вот подвигла приток новых клиентов, которые готовы платить за высокобюджетные апартаменты. Это иностранцы в основном, угу. потому что местное население, ну, им трудно позволить себе за 700 тысяч евро апартамент, то есть в основном это, конечно, иностранцы, либо если мы берем средний сегмент 150-200 тысяч евро, то это вот местные, locals, которые ну, вот, по той или иной причине расходятся, либо им нужно новое, новое жилье. При этом хочу заметить, что на Мадере, Мадере маленький остров, 56 в длину, 25 в ширину, и выбор Нового жилья он прям вот ограниченный. И все, что начинает с от 120 до 250, улетают просто как пирожки.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 про Португалию пишите этот вопрос в Google добавляйте виспорчугал в конце и скорее всего вы найдете статью в общем читайте статьи на сайте виспорчугал и приезжайте к нам в Португалию я кстати хотел спросить вот эти стройки это реновация или это прям стройки новые это новые э зданий? полноценные здания апартаментов То есть... То есть разрешают строить, дают разрешение да, на да, постройку? Да да, да, да, да, да. Мы, поскольку, ну, скажем, ближе уже к этому подойдем, и, наверное, больше Карл будет про э, эту часть истории нашей жизни тоже рассказывать, но что мы теперь занимаемся и стройкой, строительством, то есть мы и туристической занимались, потом начали продавать, покупать недвижимость, и теперь стройкой. Поэтому мы в теме. Ты знаешь, получить лицензию на строительство дома минимум год. Да. То есть получается то, что сейчас достраивается, это вот как раз пандемия, начало пандемии, то есть вот если мы по времени смотрим. Само строительство здания занимает 8, 8 месяцев в год, то есть сама стройка быстро это происходит. дома? дома. Или это да. многоэтажного дома? Да, или... ну, многоэтажный, здесь не больше 4-5 этажей, ага. это максимум. И ты можешь за год построить четырехэтажный да, дом. Да, да, да, да, да. Вот. То есть вот если вы даже проедете, посмотрите, вот что сейчас творится. То есть если еще летом чистый был котлован с, с, с эскаваторами, то сейчас уже там они доделывают бассейны наверху на крыше. Угу. То есть очень большой спрос на новостройки. Угу. Люди готовы брать ипотеку, люди готовы приезжать с Камановых островов. У нас есть вот... Кайманово... И Каймановые острова да? едут на Волгар, да? кстати. Да, да, да, да, да. да. Вот Слушай, это... что происходит? Может быть, это одни и те же, я не знаю. Честность. Может, это друзья, но вот именно Каймановые острова. И когда я разговаривала с клиентами, спрашивала: вы же там, Райский остров, говорит, Лиля, здесь ничего не растет, здесь бешеные де... суммы вообще на все. Конечно же, Мадейра в этом плане и ну райское место. Как... С точки зрения соотношения качества. Плюс, да? не забываю, она здесь растет все. Все овощи, фрукты, вот самые счастливые, как я говорю, фрукты, овощи, выращенные вот под этим солнышком напротив океана. Я, как мама четырех деток, да. как человек, который точно также сюда приехал, влюбился в остров и остался, я объективно могу сказать, что Мадейра – это ну, вот одно из лучших мест на планете и по красоте. И если мы даже вот этот красивый флер уберем и будем все-таки прагматически смотреть. Инфраструктура, инвестиции, цена, качество, школы, медицина эм, вот все оно ты знаешь, оно миниатюрное. Конечно, тут выбора такого нет, как в том же Лиссабоне, но оно все достаточно, чтобы комфортно жить. Это новый объект. Строительство было закончено прошлым летом. Здесь есть бассейн, сад, помещение, где можно проводить встречи. Для резидентов? Да, для тех, кто здесь живет. Это закрытый кондоминиум. Как ты видишь, кондоминиум постоянно поддерживают в порядке. В целом, этот комплекс очень-очень хорошо обслуживается. У них своя управляющая компания, которая следит за всем. Что касается места расположения, это не центр Фуншала. Это не историческая часть города, но это одна из наиболее премиальных локаций Мадейры. Все объекты, которые появляются на рынке, продаются очень-очень быстро. После того, как застройщик объявил о начале продаж апартаментов в новом здании, через 3-4 месяца все они были зарезервированы. То есть все квартиры в этом доме проданы. Да, все продано. Есть только одна квартира, которая была куплена в самом начале, как инвестиционный проект, и сейчас она снова продается. Ты знаешь цену, которую продавец заплатил за эту квартиру, когда покупал в начале строительства? Он ее купил на этапе строительства еще до того, как комплекс был построен. Я понял, я хочу узнать, может ли сейчас клиент найти такие инвестиционные возможности на Мадейре? Сейчас у меня есть несколько объектов, которые продаются по всей Мадейре, включая новый комплекс от этого же застройщика чуть выше. Там еще только заливают бетон, но уже почти все продано. Они начали строительство всего шесть месяцев назад. То есть можно сказать, что возможности для инвесторов существуют. Обычно инвестору нужно заплатить какую-то сумму в виде депозита, что будет подтверждением его намерения купить апартаменты. Это где-то 10 или 20 процентов, да? Обычно они берут 5-10 тысяч евро, это зависит от застройщика. То есть, это даже меньше. Да, это меньше 10-20%. Это просто, чтобы зарезервировать объект. Что нужно сделать дальше, после того, как они начнут строить, они поделят платежи. Представь, что строительство будет длиться два года. В день, когда ты сделаешь резерв и внесешь первый взнос 5-10 тысяч, они заложили первый камень фундамента. Через шесть месяцев, скорее всего, тебе надо будет внести еще 5-10 тысяч. И за 6 месяцев до окончания строительства надо будет сделать финальный платеж. Это апартаменты с двумя спальнями. 102 квадратных метра. Эта квартира продается сейчас за 300 тысяч евро. В данный момент мы получили разрешение от собственника рассказать про этот объект. Но так как квартира сдается и в ней живут люди, мы не можем ее показать. Мне кажется, что экспоненциальный рост цен на недвижимость на Мадейре за последний год, он вызван изменениями по, золо... по программе золотой визы в Португалии. То есть по побережью континентальной Португалии нельзя купить жилую недвижимость для э, того, чтобы получить золотую визу. Mm -hmm. Можно зато внутри Португалии, но на границе с Испанией кто хочет жить, да, как да, так да. скажем. Не то чтобы плохая Испания, но в общем плюс 40 летом и минус там зимой, ну как бы не всем приятно. Но... Для нас интересно, что Мадейра открыта Мы рассматриваем два вида недвижимости Это жилая недвижимость 500+, плюс Три апартамента 100 тысяч, 200 тысяч и 200, и 200 да. Так люди очень часто делают Одну квартирочку, вторую, третью ну и вот. Но это те, которые хотят инвестировать, чтобы получить доход Есть же люди, которые хотят просто купить дом себе да, Да, и такие есть, и это тоже отлично И Есть предложения для таких клиентов и Мы как раз занимаемся строительством таких вилл миллионных сегодня Карлуш покажет как раз наш дом который вот там через месяц будет готов либо вы можете купить коммерческую недвижимость за 350 тысяч угу. что такое коммерческая недвижимость это может быть здание которое там бывший отель вы реставрируете ага. и запускаете как отель как или сдаете в аренду для того чтобы получить золотую визу ты покупаешь дом за 500 тысяч 550 пятьдесят например Да. да? Плюс ну, тебе нужны э, деньги на расходы, на оформление. Вот. Э, ты покупаешь дом, хочешь ты его сдавай, хочешь сам живи, хочешь просто закрой. Просто mm -hmm. вот раз в год или несколько раз в год приезжай, но ну, в общей сложности на 7 дней. Через пять лет у тебя э, португальское да. гражданство. Да. Через пять лет ты имеешь право подать, условно через шесть у тебя будет португальское да, да, да, гражданство. Ты можешь эти 500 тысяч разделить на несколько объектов и, допустим, сдать каждый там И мы так, ты знаешь, мы так и рекомендуем. Если э, приходит, поступает к нам заявка от клиента, который вот, ну вот, вот прям вот впритык 500 тысяч, то угу. есть это не так лиль. Два миллиона, гуляем, ну, да, подбери мне объект. Ну, я понимаю, угу. да, по психологии, что здесь ну, предлагать по 100 тысяч, ну, да, там, да, да, диверс... да ну, наверное, не надо. Когда это вот, вот 500 мы сейчас вот там к лету наберем, то тут сразу встает вопрос, вы хотите здесь жить? например то есть, есть вариант опять же купить для них дом найти для них дом они здесь будут жить у них есть свой постоянный доход это одна история есть до да, разные категории клиентов одна из них это люди мира которые вот а давай поживем на модели а давай а потом мы поживем в Бразилии, а потом мы в Индонезии поживем. Поэтому они в основном покупают, конечно, ну, выбирают объекты максимум ликвидные, чтобы и продать потом можно было после окончания золотой визы, и в принципе, чтобы они постоянно доход приносили. Если мы говорим о семье, о семье которая хочет переехать сюда, либо очень часто бывает супруг, например, работает, а жена с детками здесь живут, тогда покупают дом. То есть у них есть возможность 500, 600, 700 тысяч. У нас есть такие э, как раз тоже клиенты, которые так и переезжают, а супруг ездит там, например, туда-сюда. Мы за Фуншалом. Это одно из популярных мест для жительства возле столицы Мадейры. Где-то 10-15 минут езды на машине, и вы приедете из центра Фуншала сюда. Сейчас этот район достаточно популярен. Многие клиенты ищут себе дом именно здесь. Недалеко пляж и много отелей возле него. Это место популярно среди местных жителей и среди инвесторов. Местные предпочитают этот район, потому что он дешевле, чем Фуншал, особенно когда они покупают свое первое жилье. Инвесторы выбирают этот район, потому что тут можно купить недвижимость по хорошей цене и легко сдать в аренду, как в долгосрочную аренду, так и на короткий период туристам, например. И в случае чего ты можешь продать такой объект быстро, да? Да, ты можешь быстро продать. Это Т1, по нашему, двухкомнатная квартира, одна спальня э, с залом, вид на океан и на, на незаселенные острова архипелага Мадейры. Мадейра. Мадейра это не только остров, это архипелаг. Он состоит из острова Мадейры, острова Порту-Санто и ряда незаселенных островов. Вид просто фешенебельный. Здесь 75 квадратных метров, стоимость 150 тысяч евро. Я спросил у Карлуша, за сколько можно было бы сдавать такую квартиру. Он говорит, что для местного населения можно сдавать за 600-650 евро. Но есть очень высокий спрос от фрилансеров, которые переезжают сейчас на Мадейру. Так называемые цифровые кочевники. Он говорит, что им можно предлагать эту квартиру за 1000 евро в месяц. И они готовы платить. Ну, потому что вид, потому что 75 квадратных метров. И они хотят жить на Мадейре. Что Карлуш говорит? Если бы это была его квартира, он бы вынес просто вот эту стену. Здесь соединил зал с кухней. Потому что ты готовишь и уже наблюдаешь за красивым видом. Он говорит, что эта стена здесь лишняя. Если бы это его была квартира, он бы это сделал. Спальня с отдельным туалетом, ну это сьют. Интересно, что когда ты просыпаешься, у тебя открывается вид на океан просто, то есть как минимум приехать сюда на год пожить, попробовать э, пожить на острове с видом на океан, наверное оно того стоит. Если бы я был цифровым кочевником, я бы это сделал простые люди, которые как бы купили первую недвижимость инвестиционную и думают, что делать. Ну да, скорее всего, юрлицо они не будут открывать да. для того, чтобы там вот это вот все. И мне кажется, что легче им сдавать долгосрочку с одной стороны, потому что ну, ты договорился с человеком, подписал контракт, да. все, ты живешь себе там в условной России или в Украине, в Казахстане, mm -hmm. в Беларуси, тебе каждый месяц капает там тысяча евро с этой квартиры. Ты Всем на пути к финансовой независимости. Да. Вот вот. Ты знаешь, здесь есть свой нюанс. Люди в основном, когда снимают, покупают такую недвижимость, они сами планируют сюда приезжать. То есть почему, например, не все сдают на долгий срок, потому что если ты на год сдашь, то да, все. Все, ты уже не приедешь. Да, поэтому вот они тестируют. И мы тоже как люди, специалисты рекомендуем, попробуйте и так, и так. Потому что кому-то спокойно, чтобы денежка шла, капала, а ты потом приедешь просто в другую квартиру снимешь на неделю, и все, и у тебя бизнес как бы не нарушен, если тебе хочется стабильности. Если ты хочешь посуточно и попробовать больше выиграть, ну тут надо поиграть. Плюс тут... есть риски, вот, ну, как бы она никуда не ушла пока. Да, да, то есть если на долгий срок вот они заехали да. и живут, да. и платят, да. а если опять ударит, скажем, какой-то локдаун, то тут весь туризм опять накроется. То есть тут надо смотреть, однозначного ответа нет. Да. Люди, которые, например, пользуются программой золотой визы, в основном они выбирают два покупку двух апартаментов. То есть, например, не за 500 тысяч один uh -huh. дом, uh -huh. а сразу два апартамента, uh -huh. плюс-минус 300 и 150, 200 или там 250, 250. И вот в этот момент мы рекомендуем, например, одни апартаменты сдавать на короткий срок краткосрочную, другой на долгосрок, и потом смотреть, угу. где по факту там, через полгода, вот смотреть вот эту маржу, которая у вас появляется после всех налогов. Опять же, не забывай, когда хорошие апартаменты, жалко их на каждый день сдавать. Ну, у людей психология есть, что и испоганят, испортят, сломают что-то, это же все из своего кармана платить нужно будет. А так на долгий срок ты смотришь, какая семья, какой у них доход, потому что сейчас нужно показывать документы при долгосрочной аренде иногда показывают э, справку о том, что вы работаете, что да. вы готовы в состоянии платить. Ну, арендодатели, они могут требовать да, такие документы. Да, То да, есть да, это да. не правило, это... Да, да, это как иногда некоторым хочется смотреть, что да, это... Прикрыть риски, потому что да, потому права что... Аренда... арендаторов э, защищаются очень сильно да, в Португалии. Да, да, да, у нас тоже есть некоторые случаи, когда, ну вот случилось... Да. А, у людей нет денег, да. все, не работают, платить нечем. Их выселить не могут. Да, их да. могут выселить только по решению судьбы, суда. А это может занять год или два. Ну да, какое-то время. Да. Вот. Поэтому это такие нюансы, мы честно рассказываем, вот, э, как все есть, чтобы люди вот, прям правдивую информацию для себя взвешивали и выбирали самый лучший вариант для, для них. Ты знаешь, насчет э, сдачи в аренду э, через Airbnb или Booking, для меня лично, вот, человека, который прожил здесь семь лет, ну, много контактов, самый большой страх – это вот управляющая компания. Ну, это, скорее всего, португальцы или там… Ты знаешь, и вот у нас на острове я лично знаю наших ребят, ну, не ага. будем как наши, да, но есть наши ребята, наши... с наши... можно по-русски, там, не знаю, да, по-укрински поговорить, ребят, сказать русск русскоговорящие, вот, ребята. Да, они понимают, что такое «ну погоди» и что такое качество. Конечно, конечно. Окей. Опять же, в большинстве случаев уборкой занимаются местные да. дамы. Вот, поэтому здесь, конечно, нужно, ну вот мы рекомендуем португальцы, некие... португальцы. португалки, португалки, да. да окей. Обычно нанимаются там пять-шесть, угу. если это большое количество апартаментов на управление, то это ну просто нужно, если да. каждый день где-то убирать, то это 2 три четыре девушки, ну женщины, неважно. Угу. Тут, ты знаешь, нужно, конечно, вести диалог с управляющей компанией, потому что, когда, например, у тебя 20 апартаментов в управлении находится, качество может немножечко где-то похрамывать. Ну, Тут немного ну, не да, доубирала, да. там немного не доследила, тут запоздали на встречу. То есть тут э, ну, нужно держать руку на пульсе и, скажем, совсем вот так вот, на, вот на, не отдавать. То есть нужно тоже спрашивать. Не, ну если ты работаешь в Петербурге, например, ты же не будешь каждый день смотреть, там. Не будешь, не будешь, что там убрали, не убрали, Не отзывы, будешь, но клиентов. зато в конце месяца, когда приходят отзывы, да. ты можешь видеть, да. окей вот тут вот грязно в квартире плохой запах и например, ты можешь удаленно поменять эту управляющую компанию? А, обычно заключается на год ага, то есть тут то есть да ты привязан, да то есть либо на полгода либо на год потому что управляющей компании тоже невыгодна на ну, да, месяц да, только да, они да. же подключают полностью введение графика вот. уборка поэтому для меня важно ну лично для меня было бы важно говорить с нашим человеком которому ну с которым ты можешь поговорить и прочувствовать его, вот может быть, хотя бы на словах уровень ответственности. Как-то перепроверить. Есть, есть. Мы этим конкретно не занимаемся. То есть мы занимаемся на долгосрочной, долгосрочной аренде. Если вот так вот приезжают и говорят, Лили, там, помогите нам на долгий срок, мы можем найти. Короткосрочный, мы уже, скажем, ушли от этого. У нас У -у -у. был до этого хостел, да. гостевой дом. То есть мы теперь такими более вы рекомендуете кого-то или нет? Мы рекомендуем. Okay. Да. то есть да, вы передаете да. контакты? Да, да. То есть мы, мы с вам покупаем бичи. недвижимость, вот да. вам ну, ну, вот. Рынок долгосрочной аренды, э -э насколько он активный, Если объекты, если спрос, если дефицит, вот что происходит? Вот если бы я сейчас хотел снять Т2 в фуншале, например. Спрос очень большой и он будет больше, это 100%. То есть сейчас местное население будет понимать, что ну, нужно, нужно адаптироваться, вот, вот они живые деньги, вот они живые иностранцы, которые готовы угу. сюда приезжать и жить э -э и цены будут расти. То есть угу. сейчас мы видим, что цены, если раньше в центре Фуншала можно было за адекватные цены купить, то сейчас Т0 за 500 евро абсолютно спокойно сдается. Этот дом – это наш общий с и проект. У нас есть компания, которая занимается строительством домов здесь на Мадейре. Это особенный дом, потому что он построен из легкого металла, не из кирпича. Он сейсмоустойчивый. Здесь хороший уровень термо- и звукоизоляции. Это дом с четырьмя спальнями общей площадью 265 квадратных метров. Строительство будет закончено через два месяца. Это главный зал дома. Отсюда можно попасть в две сьют-комнаты. Одна из них мастер-спальня, вторая чуть поменьше. Мастер-комната 32 квадратных метра. Вы построили это все с нуля? Да? Да. Вы купили землю и построили все сами. Да, да, вся эта земля. Отсюда и дальше вниз это наша земля. Это другая сют-комната. Чуть поменьше. Тут будет туалет и душевая комната. Это бизнес-проект или вы построили этот дом для себя? Нет, нет, это бизнес-проект. В принципе, я уже готов показать его тем, кто хотел бы купить себе недвижимость на Мадейре. Его еще нет в агентствах недвижимости, но мы уже готовы обсуждать предложение. Если бы я захотел инвестировать свои личные деньги в такой же проект, вы могли бы взяться за строительство? Да, конечно. Если ты хочешь что-то похожее, я бы нашел тебе кусок земли, где можно было бы построить 3-4 дома. Такой кусок земли стоил бы где-то 200 тысяч евро, то есть по 50 тысяч на каждый дом. После этого, в зависимости от того, какой дом ты хочешь, например, если ты хочешь дом с тремя спальнями, 150-180 метров квадратных, такой дом вместе с землёй тебе обойдется где-то 250-300 тысяч евро. Потом можно продать его за полмиллиона 600 тысяч евро. И ты будешь управлять всеми процессами? Да. То есть я перевожу на твою компанию 250 тысяч, и ты занимаешься всем остальным? Нет-нет, не обязательно переводить деньги на мою компанию. Мы можем заключить контракт, и ты будешь платить мне те суммы, что я должен буду оплачивать подрядчикам. Мы согласуем планы, и график выполнения работ. Первое, мы покупаем землю. Потом мы отправим проект на согласование в муниципалитет. Согласование займет несколько месяцев, может быть, даже целый год. На самом деле, тут не один проект. Свое заключение должен дать архитектор. Мы должны разработать проект для электричества, водообеспечения, канализации. Если будут солнечные батареи, то для них тоже нужен проект. Я не могу сказать точную сумму этих проектов. Например, тысяча на одно, три тысячи на другое. К примеру, архитектурный проект будет стоить у хорошего архитектора где-то 7-10 тысяч евро. Есть один момент. Скорее всего, будет сложно найти участок земли площадью 400 квадратных метров здесь в Фуншале за эту цену. Это будет за Фуншалом. В Фуншале такие участки стоят примерно 250-300 тысяч евро за метр квадратный. Это гостиная и столовая. Кухня за этой стеной. На этом этаже еще две комнаты для детей. Это общий туалет. Тут есть еще один туалет только для этих двух комнат. Если в семье больше двух детей, они могут жить в этих комнатах или в сьют-комнате наверху. В таком доме всегда будет место для гостей. Ты думаешь, что это хорошее время для инвестиций в недвижимость? Да, всегда выгодно инвестировать в недвижимость. Даже в это непростое непонятное время, когда на острове не так много туристов, а экономика в большинстве своем зависит от туристического бизнеса. Инвесторы уверены, что все будет хорошо и не нервничают по поводу снижения цен на активы. Инвесторы продолжают вкладывать в апартаменты и дома на острове. Каждый имеет свою особенность. Кто-то хочет новый объект с хорошим видом на южной стороне острова. Другие хотят купить старый дом для реконструкции на севере острова или вокруг фуншала. Кто-то хочет недвижимость в премиальной зоне, кто-то немного подальше, кто-то хочет тут, кто-то там. Это очень активный рынок. К сожалению, у меня нет достаточно объектов для продажи. Если бы ты мне предоставил 10 домов, примерно как этот недалеко от Фуншала, я бы продал их все до конца следующей пятницы.